Здравствуйте! Меня зовут Кристина, офис-менеджер компании «АвтоТотем» на Варшавке. Мы расположены по адресу Варшавское шоссе, дом 132А, корпус 1. При желании можно подождать у нас приемно выпить кофе, чай или посмотреть телевизор, или воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Добро пожаловать в компанию «АвтоТотем». Мы всегда рады вам помочь. Всего доброго, до свидания!